что больше всего отталкивает в женщине э, в момент знакомства. Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена Алексеева. И сегодня такая серьезная тема. Да? Очень часто мне приходится читать в сообщениях или на консультациях слышать, что мужчины сливаются после первого свидания. Да? Что же может быть? В чем причина? Во-первых, женщины уже очень часто ведут себя как мама, или как учительница, да? молодец, да? молодец, такая похвала, убираем эту похвалу, да? оставляем ее его маме, и ищем возможности комментировать и говорить комплименты в каком-то другом формате, более женственном. Да? И похвалы тоже нужно научиться говорить, чтобы они не были такими типичными, к которым мы привыкли, чтобы они были уникальными, чтобы мужчина ждал от вас комплимент, э, ждал, что сказали друзья, сказала мама, сказали там все вокруг, а вот как скажет моя женщина, да? она скажет какую-то уникальную фразу, которая э, непредсказуемая, да? которую нельзя предсказать. Вот это очень важно, чтобы было. Э, когда э, женщина соединяется со своим мужчиной, да, приходит на консультацию, допустим, ко мне и говорит, ну давай, Валера, рассказывай, э, что мы делаем вместе, да, или там Василий, давай рассказывай, что мы делаем вместе, что мы, мы играем в игрушки всю ночь, да, там, я не знаю, мы пьем э, алкоголь, уходим в запои, да, там, и э, она его вот прям реально прессует, да. И он сидит такой, как испуганный ребенок, там ручки вот, вот так вот, да, там на коленочках, там вот, прям реально такой э, что-то, да. То есть здесь тоже это очень сильно отталкивает такие варианты. И когда мужчина, особенно достойный мужчина, видит на первом свидании вот такой персонаж женщины, они бегут от него. То есть здесь э, наоборот нужно мужчину ставить на пьедестал, да, э, чтобы мы, женщины, э, оставались шеи а он голова да? вот если мы голову поставим на место головы то мы при этом ничего не теряем мы только получаем больше да поэтому оставаться на своем месте шеи да, женщине а мужчину ставить выше и здесь это будет очень классно звучать умная когда женщина да я, я знаю что женщины Чаще всего в своей жизни уже заработали недвижимость, там, квартиру, машину да, и очень этим гордятся. Нужно помнить, что это мужской поступок. И вот в этой ситуации лучше об этом не рассказывать, не гордиться об этом этим, да, то есть вот я и все, да, а все остальное опускать, не стараться, хотя гордыня будет прям проявляться, будет хотеться сказать, что я квартиру заработала, я машину заработала, я там такая классная, у меня все есть, да, там. это мужские качества, не нужно их проявлять, не нужно давать возможность проявиться мужским качеством, то есть во встрече вы должны вести себя как женщина-женщина, только женские энергии, то есть Потом вы сядете за руль, вы включите мужскую энергию. Или пойдете на работу, вы включите мужскую энергию. Но на свидание и в мужчине, я вот тоже разговариваю с вами, я включаю на 70% мужскую энергию. Но когда приходит мой муж, я ее до 30 опускаю, да? то есть оставляю 30% мужской энергии. Остальное у меня даже голос меняется, я говорю ему такое, в формате «женщины-женщины». То есть этот момент учесть для себя, уметь уже отличать, где какая включается и где включатель у вас. Да? То есть у каждой женщины есть включатель, вот этот включить женскую или включить мужскую. Умные женщины, когда они стараются козырнуть, там, я не знаю, языками, историей, когда в чем-то мужчина не очень разбирается, она там старается показать это. Пожалуйста, это не на первом свидании. Да? То есть не нужно, конечно, быть дурчкой, прикидываться, но в то же время это должно быть не на первом свидании, чтобы мужчину не обесценивать, чтобы он не чувствовал рядом с вами себя э, глупых, да. особенно если мужчина понравился. То есть в каких-то вещах мы все равно больше, мы учимся женщины постоянно, да? То есть, наоборот, хвалить своего мужчину за то, что он читает, за то, что он знает в истории, пусть он знает меньше нас, но все равно знает. Не обязательно показывать. Если бы я своему мужу показывала, что я астролог, а он не астролог, ему было бы некомфортно. Когда я это не показываю, я говорю, это моя профессия, это тебя другая профессия, ты в другой профессии знаешь больше, чем я. Ну и что тут мериться, чем тут мериться, да? То есть каждый в каком-то своем деле знает больше. И все, мужчину хвалить за то, что есть. Да? Походка. Походка и манеры. Да? То есть очень часто мужественные походки, мужественные манеры у женщин. Да? Я, конечно, согласна, что прожили такую жизнь. Одна там детей растила, воспитывала, подымала, работала на пяти работах и так далее. Это, ну, мы, наверное, наше поколение все через это прошли. Поэтому здесь нужно просто уметь вот это включать-выключать. Да? Понять, где все-таки включается женщина и включать в себя женщину это очень важно манеры должны быть плавные да это уже говорила в каких-то видео плавные манеры плавное движение, плывет как в, в, в танцах русских народных да такая как лебедышка плывет да? вот это вот показатель того что мужчина обращает внимание он как уже удавно или как кролик на удава да он будет смотреть на эту женщину вовлекаться вот в ее плавные движения то есть это очень мощный инструмент можно не быть красавицей, не быть там с лишним весом, с морщинками, но как вы двигаетесь плавно, двигаетесь плавно, говорите с мужчиной, это будет завораживать. Так что обратите на это внимание. Формат хорошей девочки, как только мужчина видит, что вот она все готово для него, и как одна девушка мне сказала, в каком-то фильме, там советский времен фильм, и там мужчина делает предложение девушке в деревне, в какой-то там, да. А здесь тихий, или какой-то такой фильм, она говорит, я буду тебе верной женой, верной как собака, да, то есть вот это вот формат хорошей девочки, в таком формате не нужно быть, он тоже отталкивает, то есть мужчины бегут, ну как бы вы, вы бы тоже бежали от мужчины, который говорит, я готов все, вот говори любое желание, готов исполнить, Цветы, сейчас я сгоняю за цветами, кофе, сейчас я принесу кофе, сейчас э, все, что ты хочешь, я готов сделать, ну смешно, да, Пьеро, вот из сказки про Буратину, э, Мальвина не выбрала Пьеро, точно так же мы в формате вот этой хорошей девочки, мы выглядим как Пьеро, мы там будем плакать, он нас не оценил, мы там все для него готовы сделать, вот в этом формате не надо быть, нужно быть в формате непредсказуемости, да. То есть в формате самой, собой, собой. Да? То есть иногда там ляпнуть, не подумавши что-то, да, но с уверенностью. Иногда там что-то сделать, что-то сказать, что-то я не буду делать или еще что-то. То есть должна быть полная непредсказуемость для мужчины. Следующий момент, который я вот замечала среди девушек, которые ходили на первое свидание, теряли своего мужчину, то есть он их не выбирал. Это много говорить о себе. Во-первых, в состоянии на большой скорости да? на большой скорости и хочется рассказать за одно свидание все ее там 24 года жизни все что с ней случилось весь опыт ее жизни про всех мужчин как они были неправы и так далее да то есть негатива никакого не вообще про мужчин бывших никаких нельзя рассказывать просто мы не подошли просто был не мой человек все этого достаточно чтобы рассказать о бывших то есть ни в коем случае ничего больше о себе ничего плохого не рассказывать. Если чего-то не спрашивали, тоже не рассказывать. Да? То есть не быть такой трандычалкой. Да? Моя говорит, трандычиха всех перетрандычит. Вот это вот не надо. То есть это еще в какой-то деревне, там можно еще 18 лет найти себе мужа. Но вот уже в 50-40 уже э, вряд ли мужчина выберет такую трандычалку. Им хочется спокойствия, ровного, мирного, мирного над головой. Да? Трандычалка – это... Тем более, если рассказывать негатив. Мужчину это... Просто у меня такой пример был, что я приезжала в Россию и пришла в гости к подружке, которая за это время завела себе нового мужчину. И он пригласил меня на дачу к ним. Мы там классно так повеселились. Была баня, фрукты там. Я не знаю, он там какой-то ужин из овощей изготовил, знал, что я веган. И вообще так постарался. Но потом мне подруга рассказала, говорит, слушай, я, мы давно с ней не виделись, мне хотелось тоже вот все рассказать, и я была вот этой трандычихой, которая не перетрандычает. Я рассказывала все про Испанию, про мой опыт, про все интересное, что в отличие от России, ей было интересно послушать. И потом он, так как был свидетелем этих всех, что мы рядом с ним все это болтаем, в конце концов он ей потом наедине сказал, боже, какое счастье, что моя женщина это ты, и что ты не трандычишь так, как это. Реально мужчины вот устают от этого. Поэтому э, мой муж просто привык, что я выговорюсь, снимаю видео, разговариваю с клиентками, и потом я с ним молчу, ему хорошо. И он это уже знает. А вообще-то э, мужчины э, любят тоже тишину. Дальше, значит, не чувствуют свою ценность. Очень часто женщина ждет, что вот со стороны кто-то похвалит, что мужчина скажет, ты такая классная, ты мне понравилась, а она сама себе этого не знает. Да? То есть она думает, что кто-то должен ее оценить. Вот это большая ошибка. То есть нужно обязательно быть уверенной в своей ценности. Если вы не уверены в своей ценности, делайте простое упражнение. Берете толстую тетрадку и пишите 100 минимум своих ценностей. 100 минимум, можно больше. Да, то есть у кого пошла э, рука, расписалась, да, там льется поток информации, еще вот это, еще вот это, пишите больше. Потому что чем больше вы напишите, это все ваши ресурсы, вы будете осознавать это все. будете понимать, что вы ценность, что вы не просто там Маша или там, Таня, да, а вы классная, и у вас там целый список написан ваших э, полезностей, да, вы ценность. То есть можно это еще прорабатывать на коуч-сессии, да? на терапевтической коуч-сессии проработать, раскопать все ваши вот эти плюсы, там родовую прокопать, потому что иногда из рода в род передается нам с ТНК, попадает тоже информация, что мы там никто и нас звать никак, там жизнь отдай за родину и там за друга и так далее. Да? И мы все привыкли вот с этой программой жить, свиклись, и нам кажется, это правильная программа, она оказывается вредная программа, вражеская она не нужна, да? поэтому чувствовать ценность, то есть если женщина осознает свою ценность, мужчина зеркало, он просто ему деваться некуда, зеркало отражает то, что женщина ценна, а когда она не понимает свою ценность, мужчина тоже не понимает ее ценность, и вот это тоже стоит понимать. Да? Следующее не умеет преподносить себя как востребованная женщина. То есть вот, вцепляется в первого попавшегося и уговаривает его э, съехаться или там, позвать еще раз ее на свидание, еще что-то, и готова ему обещать все, что угодно. Я тебе буду ее, ее, кофе в постель и там, не знаю, э, все, что ты захочешь, все, что ты пожелаешь, да, вот здесь вот э, сразу теряется, мужчине становится страшно, никому не нравится, да, женщина она так вцепляется в меня, да, то есть вот эту вот привычку вцепляться в кого-то нужно убирать, она вредная, она вражеская, не нужно ни в кого вцепляться. Мужчина, как только видит, что в него вцепились, сила действия равна противодействию, он бежит от такой женщины. Как только он видит, что его как песок, да, вот, как песок в руке мужчина, да, часто говорят, сжимаешь, он говорит, через сквозь пальцы уйдет. А когда ты его не сжимаешь, а держишь ровно, он никуда не девается это горсть песка. Мужчина точно так же: никакого насилия над мужчиной, да, то есть показали себя с хорошей стороны, показали лучшую версию себя, да? но ни в коем случае не, не хорошую девочку. Да? Пусть будут недостатки. Недостатки в каждом недостатке есть плюсы. Это любой наш недостаток это ресурс иногда в минусе. А иногда и в плюсе мы думаем, что это э, недостаток. Так что здесь особенно нужно к этому хорошо относиться, э, хорошо разобрать, а где недостатки, а где плюсы. Да? То есть это, вот как, допустим, вкусно готовить, это может быть и недостатком, и, и, и плюсом. Да? Э, какой недостаток у того человека, который вкусно готовит? Ну, точно будет лишний вес у всей семьи прям гарантированно да? тот человек который не вкусно готовит там все стройненькие красивенькие да? то есть там тоже могут быть плюсы минус да? и в любой ситуации можно найти свой плюс и минус вот желательно в своих даже недостатках раскопать такие плюсы которые есть так что еще хотела сказать? Ну, наверное, наверное, все на этом сегодня. Да, я себе не набросала больше тезисов. Я думаю, что какие-то вопросы должны возникать. Я очень буду благодарна за вопросы. И пишите их тогда под постом. Подписывайтесь на мой канал. И будем вместе создавать новый контент, новый уровень полезности на моем канале. И благодарю всех, кто подписался уже на мой канал, потому что я, честно говоря, плохо им занималась. Я больше бываю ВКонтакте, больше движух у меня ВКонтакте, но приношу извинения всем моим подписчикам и буду теперь публиковать как можно больше видео для вас. Обнимаю вас, мои дорогие, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.